Здравствуйте, уважаемые будущие гости уникального уютного дворика «Теплые деньки». К нашей уникальности, которую мы опишем в конце этого ролика, мы добавляем в этом году одно-двухдневные походы по Крыму с нашим туристическим инвентарем. Для тех, кто ищет активный отдых в Крыму и пожелает совершить вместе с нами небольшое увлекательное путешествие в мир дикой природы и слияние крымских гор с морем, мы предлагаем провести пару незабываемых дней на прекраснейшем побережье мыса Ая, который находится недалеко от известной достопримечательности Севастополя – Балаклавской бухты. Из нее мы прокатимся с ветерком на Ялике и совершим недолгий пеший переход вдоль побережья практически к самому мысу. Территория, в которой мы остановимся, относится к государственному ландшафтному заказнику мыс Ая, который основали для сохранения в нетронутом состоянии этого удивительного природного комплекса. Климат здесь всегда мягкий и теплый, а море кристально чистое и прозрачное благодаря многочисленным водорослям и моллюскам, фильтрующим морскую воду. Скалы, окружающие морскую поверхность мыса Ая, в большинстве своем образуют крутые обвалы, создающие у наблюдателей впечатление природно-каменного хаоса. Реликтовые и уникальные сосны, которые растут здесь испокон веков, дают тень и во время солнцепека спасают вас от жары. Мы с вами сходим за водой к природному источнику, в получасе ходьбы в крутую гору, совершим прогулки вдоль берега и у вас будет возможность запечатлеть на память все те красоты естественной природы, которые вы видели только на фото бывалых туристов. Купание в чистейшем море. Богатая фауна, теплая вода, спокойствие и умиротворенность не оставят равнодушным никого. Невероятно красивое и гармоничное сочетание моря, тишины и гор дадут вам то состояние покоя, которое так не хватает в шумном городе. Вечером мы разожжем костер и приготовим на нем что-нибудь особенное, посмотрим на ночное море. Желающие смогут искупаться и почувствовать себя настоящими дикарями. Об этом месте можно рассказывать часами, но у вас есть возможность провести пару дней в этом уникальном месте и увидеть все своими глазами, почувствовать всю эту гармонию и увести из Крыма массу приятных воспоминаний о небольшом путешествии в мир дикой природы. Поход по Крыму, активный отдых в Крыму, мыс Ая.